Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Авули, и в данном видеоролике мы узнаем, сколько зарабатывают ютуберы, связанные с игрой сосед, и сколько бы я зарабатывал я, если бы не было подключена монетизация. Присаживайтесь, и приятного просмотра. Данный видеоролик создан лишь для мотивации новых ютуберов, для мотивации людей, которые хотят заниматься своим каналом, ведь посмотреть лучшие денежки и посчитать их реально приятно. Ну я покажу реально статистику, сколько можно заработать и сколько зарабатывают различные ютуберы. Ну, и давайте приступим. И знаете, давайте начнем с ютубера IB7. Это реально тот ютубер, который не самый популярный, не самый безизвестный просто среднячок. У него косарь подписчиков. Сейчас давайте заходим на его канал. У него 1680 человек подписчиков. И его примерный доход от 6 долларов до 90. Почему такой распрос Ну, на самом деле, ютуб платит по-разному. То есть, если у вас канал связан с играми, то он будет платить гораздо меньше, чем если ваш ютуб связан с автомобилями. Хотя... Здесь все рассчитывается по такой тематике, то есть YouTube платит не за всю рекламу, а платит только за ту рекламу, которая показывается перед видео, в конце видео А также он платит больше, если вы перешли по ссылке с этой рекламы То есть, если вы зашли куда-то, то Ютуб платит в два раза больше Ну, в два раза это, грубо говоря, там проценты увеличиваются, то есть, все приблизительно Точно так же здесь не учитывается заработок самой рекламы Но, к сожалению, ни у АБСМ, ни у кого из Ютуберов по Холлунейбер рекомендателей нет Надеюсь, это скоро исправится. Теперь возьмем для примера, такой крупненький канал, а именно Алексей Смертик, Восплей Хорроров. Данный канал напрямую связан с игрой Прейсосед, я думаю, вы со мной согласитесь. Знаете, его доход также разбросан очень сильно, а именно от 850 долларов до 13 тысяч долларов. И знаете, в среднем можно сказать, что заработок Алексей Смертлика в месяц это 6 тысяч долларов. И знаете, для его канала, а именно для канала почти с 400 тысячами подписчиков, это очень даже круто. Я даже сказал то, что это более чем круто. А, здесь тоже доход распределяется как-то по процентам, сколько перешли, сколько не дошли и так далее. А, на самом деле это нормальные такие вот показатели для нормального игрового канала. То есть типа неважно, снимал бы он FNAF, снимал бы он Minecraft или Halo Never. Но, знаете, для прикола я взял просто свой канал. У меня пока не включена монетизация, но я решил посмотреть, а вот примерно, вот если бы у меня сейчас была монетизация, YouTube, где бы ее включил, одобрил а и так далее, сколько бы я заработал своего канала. И здесь цифры совершенно уже другие. Здесь от 1 доллара до 17, то есть, грубо говоря, если у вас начальный канал, где будет 1000 подписчиков, вы будете зарабатывать, ну, грубо говоря, в два раза больше. То есть, если у вас и будут такие же просмотры, как у меня, а именно очень маленькие, то у вас будет примерно около 50 долларов заработка в месяц. И... Знаете, как для маленького канала, у которого 1000 подписчиков, это очень даже неплохо. Если вы еще подключите рекламу, найдете каких-то спонсоров и так далее, то ваш заработок может вырасти до 5000. И для начала это очень даже хорошо, но здесь идет вопрос в другом. Сколько у меня просмотров на видео и так далее. Потому что все зависит от этого. То есть, если у вас большое количество просмотров, то в YouTube будет оставлять большое количество рекламы. Но если вы просто для канал для заработка и у вас там уже есть еще подписчиков, то делайте видеоролики, которые максимально длинные от 15 минут YouTube может вставлять 2 рекламы и от 30, по-моему, от 3 до 4 реклам может вставлять видео. А это для вас, конечно же, деньги. Так, ну и возьмем сейчас еще одного ютубера, который не очень популярный, не очень безызвестный, а именно это иностранный ютубер, ну, на самом деле, человек с России, но видеоролики идут для иностранной аудитории, он уже подал видеоролики, это Лемон. Ну вот, зайдя на канал Лемон, мы точно так же видим то, что у него от 2 долларов до 36, то есть канал с тысячами подписчиков точно такой же примерно, Доход как бы был бы и у меня То есть здесь все отталкивается от просмотров Просто если у вас большое количество просмотров и удержания То у вас будет нормальный заработок с YouTube канала ну а теперь давайте перейдем на ютубера Минисау. У него 11 тысяч подписчиков, это как раз таки иностранный ютубер. Ну, грубо говоря, иностранный, как я уже объяснял, то, что он русский, но ну, смотрит для иностранной аудитории. А, ну вот Минисау, у него 11 тысяч подписчиков, и вот для его канала как раз -таки его увеличено, потому что он смотрит на англоязычную аудиторию, и вот здесь монетизация гораздо выше, чем на русскоязычную. И вообще СНГ комьюнити Здесь его заработка от 160 долларов До 2000 долларов Ну знаете, примерно можно сказать, то что он зарабатывает 500 долларов мы спросим почему такая низкая цена? Ну потому что YouTube здесь А именно сошел обвейд переувеличивает Прям очень сильно преувеличивает а, Ну вот в принципе вот такой вот видеоролик Надеюсь он вам понравился С вами был я, Воли Хорошо. вечерочка, всем пока